Дорогие друзья, в этом видео хочу вас познакомить действительно с шикарным приложением, которое поможет всем тем, кто пользуется документами. Допустим, вам нужно преобразовать или конвертировать документ, а также даже прочистить этот документ, и это приложение все это умеет. Скачать вы его вы сможете в описании видео, доступно будет вам, дорогие друзья, про версия. А мы с вами открываем и смотрим, что же у нас здесь есть. Так, вот так у нас главная страничка. На главной страничке мы с вами видим, можно переформатировать Word в PDF, PDF в Word, PDF в JPEG, с картинки в PDF наоборот. Далее еще какие-то вещи здесь делать можно удалить пустые страницы, вообще в принципе что-то там удалить, пейдж, это что, картинки удалить, да. А, заблокировать этот PDF документ, а также наоборот разблокировать для того, чтобы его конвертировать. Ну и остальные все настроечки. Здесь ничего нет. Все, вот, вот то, что у нас есть. Это, здесь хранится все то, что переоборудовано. Уже переформатировано или комментировано. Вот так, да. Ну и давайте с вами посмотрим, что же у нас может данное приложение. А, допустим, ну-ка давайте-ка переформатируем какую-нибудь картиночку. Мне вот интересно просто. Вот у нас картиночка, любую сейчас мы с вами выберем, а давай вот эту вот выберем картинку, нажимаем и ждем. Так, все, конвертировать, мы будем ее конвертировать в PDF. Все, пошла конвертация, Вами только нужно дождаться. Все, процесс пошел и это все в зипе, как вы видите, да, показать файл, мы смотрим, вот он этот zip файл. Нам его что нужно? Разархивировать, да, этот zip-файл с вами. И уже здесь посмотреть картинку вот в PDF, -е. пожалуйста. Вот она вот таким макаром в PDF формат переформатировалась, да. Далее, давайте мы с вами Word в PDF зашли, нашли, нажали, а, данная программка ищет все файлы в PDF. -е. Ну вот, возьмем курс гамилетики, допустим, выбрали, нажали внизу галочку. Он открывает документ, все открылось, и мы нажимаем «Конвертировать». Все, процесс пошел, здесь также должно сейчас окошечко всплывать, и процесс идет. Соответственно, если документ большой, процесс долгий, чем меньше документ, тем быстрее, естественно, процесс. Я пробовал, конвертировал даже книжку, короче, в электронных страницах. Там что-то около 400 страниц. Ну, долго он конвертировал. Прям долго. Не знаю, минут 20, наверное. Ну, там просто большая книжка. Но, тем не менее, он с этим справился. Поэтому программка как бы делает свое дело. Все. Курс гомилетики у нас в PDF. Открывается сейчас. Ожидаем. Готово. Нажали и «Показать файл». Минуточку. «Показать файл». И вот она у нас гамилетика. В PDF-файле открыли и посмотреть э, доступное нам. Дальше выходим отсюда. Идем обратно-назад. Открываем по новой. И теперь наоборот давайте-ка PDF в Word. Да? Открыли, нажали. Он также начинает искать все файлы PDF. Ну, естественно, мы сейчас то, что мы переконвертировали. Вот курс гомелетики, да, я уже делал несколько раз. Мы, наоборот, его переделаем сейчас. Это просто то, что самое маленькое у меня есть. Все, открыли. Ой, конвертировать нажали. Пошел процесс. Так, все, конвертация завершилась. Ожидаем, когда все до конца у нас пройдет. Все готово. Открыть, показать файл. Вот он наш файл. Мы его теперь можем открыть. Но нам показывает а, закачать документ да, для открытия. Нам это не надо. У нас свои есть документики. В том числе и PDF. Нажали раз, вот так, там откроет Word, то же самое, пожалуйста, ну, здесь он показывает, чтобы установить, Нам у меня просто не, установ... не установлено ни одного приложения, чтобы открывать Word, ну, если мы это установим, то у нас будет открывать, вот такое действительно шикарное приложение, как я уже сказал, скачать вы сможете в описании видео.